Итак, мы ищем момент. Напомню, что момент у нас равен момент силы относительно любого центра. Вот на плоское тело, которое закреплено в точке С, как у нас, действует какая-то сила F. Значит, тело будет испытывать какое-то вращение, вращательный эффект этой силы определяется Количественным моментом. Момент силы F относительно точки C И он вычисляется по правилу для плоского случая. Плюс-минус. Плечо силы умножить на модуль силы. Плечом силы, напоминаю, называется длина кратчайшего расстояния от центра вращения до линии действия силы. Не до силы, а до линии действия. Вот эта линия действия. Вот опускаем перпендикуляр. Вот длина вот этого отрезка является плечом силы. Плюс берется, когда вращает против часовой, минус по часовой. Давайте вернемся к нашей задаче. Итак, момент силы, сразу говорю, за счет выбора точки С в качестве центра приведения момента всех сил. Вот эти два момента сразу превращаются в ноль. Остаются у нас моменты вот этих трех неизвестных. RE, XA, YA. Момент XA. Значит, пытается вращать относительно точки С по часовой, Значит, он берется с минусом. Плечо этой силы, значит, вот линия действия силы. Вот это горизонталь. Вот точка С. Если я опущу перпендикуляр, это будет длина вот этого отрезка. Она равна трем. Минус 3. Это я взял другой оттенок. Минус 3 умножить на xA. Это момент силы xA. Момент силы yA. Вот эта сила. Она направлена вверх. И пытается значит вращать относительно точки С. Против часовой. То есть ее момент будет с плюсом. Теперь в качестве плеча что нужно взять? Значит, опустить перпендикуляр из точки С на линию действия. Вот линия действия этого вертикаль. Опускаем перпендикуляр, это будет длина вот этой горизонтали. Длина этой горизонтали у нас была равна 7, если не ошибаюсь, до да, 7 метрам, то есть плюс 7 умножить на А. Относительно RE можно повторить все те же самые рассуждения. То есть опять с плюсом будет, вращает против часовой относительно точки С. Но плечо теперь будет вот этот отрезок, то есть 2, плюс 2 умножить на RE. Ну и наконец известный момент, он тоже пытается вращать против часовой, то есть тоже с плюсом, плюс M равняется 0. Итак, вот эта первая система из трех уравнений у нас составлена. Обратим внимание, что в эту систему из трех уравнений входит что? Пять неизвестных. То есть решить ее мы не сможем никоим образом. Ну что ж, значит, составляем дальше уравнение равновесия. Например, для следующей части конструкции, то есть для звена CD. Здесь у нас приложены какие силы? Строго говоря, я сейчас применю сразу третий закон Ньютона. Ну, или давайте, чтобы мы поняли, о чем речь. Давайте не будем торопиться. Будем считать, что вот эта часть решения нами не была проведена, и мы не знаем, что же такие эти и XC, YC. Мы их еще не вводили в этом уровне. Поэтому здесь возникают какие-то свои реакции XC. Давайте обозначим xc штрих и yc штрих. Это будут какие-то, строго говоря, это штрихи будут уже относиться к x. Да. x штрих и y штрих. Давайте уберем несколько последних записей. То есть x штрих и y штрих И здесь, соответственно, мы уже вводили неизвестные xd YD. Связь F в первом случае у нас не работает. Ну и больше, а, у нас здесь еще да, внешняя, извиняюсь, внешняя нагрузка P2. Итак, рассматриваем участок CD. То есть для него составляем все те же самые уравнения. Сумму проекций всех сил на ось x приравниваем к нулю, на ось Y приравниваем к нулю И сумму моментов. Сумму моментов относительно какой же точки нам взять? Ну, можно и относительно точки D, можно и относительно точки C. Я уже говорил, можно и относительно пересечения каких-то других прямых. Но в данном случае это ничего не дает выигрыша. При выборе любой точки два момента неизвестных превратятся в ноль. Два остальных останутся. Поэтому выбираем в решении выбрана точка D. Давайте мы выберем моменты относительно точки D. Составляем уравнение. Да, выписываем опять все неизвестные и все известные. Какие это у нас? Значит, это у нас x c YC', далее XD, YD, и далее известное, это что? П2. То есть, вот это наши неизвестные, это наши известные. То есть, это неизвестные, это... Известный. Это у нас известная, это неизвестные силы. Ну что ж, давайте составим это уравнение. Вот эти силы, их направления, ну, вот, чтобы они были под глазами. Вот увидите, ну они зашифрованы, собственно говоря, здесь. Иксы по горизонтали, у по вертикали, но ну, и по 2 тоже по вертикали. Значит, горизонтальные проекции войдут в это уравнение, проекции на оси х горизонтально направленных сил войдут в это уравнение, проекции вертикально направленных сил не войдут, и наоборот здесь yc' войдет, yd войдет, Плюс P2, поскольку P2 тоже верно правильно войдет. Ну и уравнение моментов составляем. Напомню сразу, что за счет выбора точки D, моменты всех сил линии действия, которых проходят через D, равны 0. То есть у нас остается два вот этих неизвестных момента, плюс момент этой силы. Момент силы XC-3. Значит, относительно точки D, напомню, высота вот этого отрезочка у нас равна 2 метром от горизонтали нижней, здесь 3 метром, то есть линия действия этой силы проходит через сверху от точки D и эта сила X пытается вращать соответственно, относительно точки D по часовой то есть ее момент мы должны вписать со знаком минус значит здесь у нас будет минус да, плечо, теперь плечо Минус, но если вы посмотрите, то есть кратчайшее расстояние от центра вращения до линии действия у нас равно 1 метру. 3 минус 2, то есть минус 1 умножить на xc'. Следующая неизвестная yc'. Значит вот эта сила, вот перпендикуляр опущенный на нее. Значит он равен будет 10 метрам, это вся длина нижней горизонтали. Знак какой? Ну, мы видим, что пытается вращать опять по часовой, значит с минусом. Минус 10 умножить на y-c. И что касается p2, она повторяет судьбу y-c. То есть опять по часовой с минусом. Опять плечо 10 умножить на p2 равняется нулю. Вот наше уравнение равновесия для конструкции в точке. Для конструкции, части конструкции CD, содержащей нижнюю горизонталь. Ну что ж, и осталось рассмотреть наш, внутреннюю ветку ED. То есть, рассматриваем равновесие ED элемента. Опять составляем, естественно, для него, что уравнение равновесия. Опять эти уравнения имеют какой вид? выбираем тот, который нам наиболее выгоден сейчас, вот этот вид. И в качестве момента здесь мы выбираем, обратите внимание, да, какие силы же здесь действуют? Давайте опять, мы ничего не знаем о вот этом RE. Давайте я просто введу здесь какую-то непонятную силу Рштрихе, новую. И здесь, соответственно, у нас действует XB, YB. Ну и здесь опять, как будто я ничего не знаю о силах XD, YD, которые вводил. Давайте я введу здесь XD и YD только со штрихами. Ну, здесь выбирай, не выбирай. Но предлагается выбрать точку Б. Опять-таки, какую точку мы бы не выбрали, но точку Е e здесь невыгодно выбирать, но можно было бы выбрать как раз-таки вот эту точку, тогда бы три неизвестных превратилось в 0, моменты трех неизвестных сил, то есть X3D, XB и RE. Здесь предлагают выбрать точку Б, наверное, чтобы исключить из этих уравнений неизвестные силы в точке B. Ну и составим, опять, повторюсь, прежде чем бросаться, составлять уравнение, составьте список всех сил, чтобы соблюдать порядок их вхождения. XB, YB. X'D, Y'D. RE. И все известные. Вот, кстати говоря, я забыл известную. Это известная P1. Она сюда входит. Она, напомню, входит вот таким образом. P1. При этом вот этот угол 60 градусов. Ну, естественно, что лучше сразу разложить вот эту силу. Может и не пригодится, но скорее всего пригодится на две составляющие. На горизонтальную это будет что у нас? Модуль P1 косинус 60 и P1 синус 60. И не рассматривать эту силу, потому что чаще всего эти две составляющие удобны. Они очень удобно расположены в выбранной нами системе отчета. Итак. То есть, P1 мы разбили на две составляющие. На P1X и P1Y. Но это одна и та же сила. Неизвестная, известная, то есть P1. Итак, вот это у нас наши неизвестные. тоже неизвестные. Неизвестные. А, RE' кстати. Это у нас известные, включая эти собственно. Давайте будем составлять. Да, выбирают в качестве момента центр Б для уравнения моментов. Ну что ж, давайте продолжим в следующем фрагменте.